Здравствуйте. В этом обучающем видео мы расскажем вам, как зарегистрировать кабинет трейдера в Admiral Markets. Другие видеоинструкции вы можете посмотреть, перейдя по ссылкам в описании к этому видео. Итак, смотрим. Для начала нам необходимо перейти на сайт AdmiralMarkets.com/room. Далее переходим в "Открыть счет". Нам необходимо заполнить первоначальные данные: имя, фамилию и email. Далее нам необходимо ввести пароль. Важно, чтобы в пароле присутствовали как большие буквы, так и цифры и дополнительные символы. Указываем номер телефона и выбираем страну проживания. Ставим галочки, подтверждающие, что мы согласны с условиями. И если бы вы хотели получать новостные рассылки от Адмирал Маркес, то ставим галочку и на последнем поле. Нажимаем «Зарегистрироваться». Теперь на почту нам было отправлено письмо, в котором нам необходимо подтвердить наш электронный адрес. Переходим в почту. Открываем письмо. И нажимаем «Активировать сейчас». Для подтверждения вводим еще раз наш пароль. И нажимаем «Войти». Кабинет трейдера готов к работе. Здесь вы можете видеть информацию по всем вашим счетам, а также открыть демо счет или реальный счет, настроить профиль и выбрать необходимого регулятора. Если у вас остались вопросы или требуется помощь, свяжитесь с вашим персональным менеджером. Контакты вы видите на экране.